28 мая всех с днем пограничника, пацаны, кто служил по грань войсках. На часах 9:30 первая скважина уже пробурена. Встречаем воду. Оп, здесь не пройдем. Всех с днем пограничника. Удачи, здоровья, семейного благополучия. Ну, не ругайся, не ругайся, не ругайся. Ну что, идет? Отлично не пробовали. Джамба джиликс, заливаем 20 раз, воду не поднимает. Александр еще надеется. Ждем. На, второй, закрой. На, второй, закрой. Все, я сейчас поднимите воду. Клапан холодный становится. Ой. Так. Ну, теперь он вот, закачивает. Да, теперь Если он закачивает. Вдруг... Раз, раз, наверное, 50 залили мы сейчас ну, в эту. Не 50, ну, а, Гриша, а сколько? Потом... Подробно, холодный там. Не 50. 50 раз залили в джамбу, он еле-еле поднял. Сейчас поем мотор, посмотрим. Меня терзают смутные сомнения. <смех> Сколько раз говорил Не берите насосы джамбу Не берите Так, сейчас посмотрим Как он качает, это чудо Раз, ну не 50, но раз 30 С лишним точно залили Ну качает нормально В принципе Да, ага, пошла Вот тебе и джамбу А, это он сейчас выкидывал С этого, с бачка, ага. А, ну он, в принципе, слабенький, там, сока, 600 ватт, Нормально качает для своего, для своих параметров. Послабее, да. Ну конечно, у нас мощный насос. 28 мая, скважина номер два. Скважина получилась 7 метров. Первый запуск. 28 мая, скважина номер 2, пробурена. Скважина получилась 7 метров. Город Петров Вал. Обессинская скважина, самый лучший водопровод для дома. Ничего, 7 метров. Места мало. 9 метров 9 получилось? Скважина 9 метров. Нормально, мы еще прошли, да? А, Гадюка сидит А, грязь не сломился где-то Ну, подержи, я, а <свист> я <ее> приближу <свист> Вот она сидит такая <свист> Языком чуть-чуть Да, смотри, не кинулась Сань, ну вот, смотри, полтора метра Покажи, замок, замок, как делается Стой, стой, стой, стой, покажи ему Видишь, как раз Раз. Саня, видишь, как? Раз. Раз. Давай, здесь. Успей. Саня. Вот, подожди, вот видишь? Саня, ты видишь? А заткнись, заткни, смотри. Раз. Раз. Два. Раз. Сена, солома. Раз. Сена. Солома. Раз. Сено солома. Теперь это все загибает, как я говорю, Загибается и молоточком вот так. Раз, раз, раз, раз, раз. Понял? И никуда он не денется. Хаму ты стаешь. Вот, смысл, понял? Тебе видишь, как получается четко, смотри, он красиво, во-первых, красиво сидит а во на трубе, Вот смотри, вот шиш, вот он замок, видишь какой? А во-вторых, эстетично. И получается полтора метра, ну, чуть поменьше, по бокам изолента. Метр сорок пять. Метр сорок Вот, потом Раз. Сейчас я тебе сниму, как они сами выглядят эти. Филь. А вот смотри, вот Саша делает на бухте. С каждой стороны по фильтру, на целой бухте. Вот бухта. Вот фильтра сделанный замок, замок, смотри. Вот они нормально выглядят. Полтора метра. Вот он замок. Видишь, вот он забил его молоточком. Все четко и красиво. Можно сразу забивать. Вот он, видишь, как сделан. Без намоток, без ничего. Сейчас я сниму, как отдельно эти хлысты лежат, уже готовые, чтобы ты понял. Вот этот фильтр, который он делает. Подбил, смотри. Все, смотри, четко. Полтора метра на доске. Тут по два гвоздя вставил, с каждой стороны воткнул. Все. Вот он забил. Видишь, все аккуратно. А вот они, заготовки у него лежат. Уже там, ну там штук 10-20 наделает, вот они. Сейчас на улицу все эти покажу. Вот смотри. Вот она полоска, как я тебе говорил. Вот она полтора метра ровно. Вот она с одной стороны загнута, смотри. В одну сторону один сантиметр. Вот он, видишь? загнут по всей длине. А с той стороны в другую сторону загнут. Видишь? Вот смотри. Как в одной и ту же. Но с другой стороны только. Ну да, в одну сторону только один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот смотри. Видишь, он загнутый, сантиметр. Здесь загнутый. Вот смотри, здесь и здесь загнутый. Смотри, Саня, смотри. Понял? Вот смотри, что получается. Справа загнутый, слева загнутый. Понял? Здесь сюда, а здесь туда. Вот один хлыст. Я думаю, понятно все. И вот он. Потом одевается на трубу. Сворачивается вот так вот. Вот так сворачивается. Не, в другую сторону кофе ты понял, в чем прикол. Сколько делал? Не начал году в этом А. Ну, что-то там меня недополучилось. Купаешься здесь? Нет. А что? Ты сюда залезешь. Рыбка плавает, где? Печу, а там так задумано, да? типа? да. Ну, и штат. Славик. Славик, а. Хоть, чтобы ему глаз радовал, да, пейзаж? Да, конечно. Пейзаж в беседочке поставить в этом углу. Чтобы добоваться в беседочке. Шашлыки и кушать, да? Да, да, да. 1 мая. День защиты детей. Первый день лета. Скважина 20 метров. Обесинская игла. До зеркала 7 метров Ну что там, Слава? Ой, какой ты маленький, а! Вот, отлично, качает Ой, извиняюсь Да, холодненькая все, как положено, вкусная почти. почти Почти вкусное.